Приветствую. В этом видео я хочу поговорить про тестирование. Тестирование это все. На самом деле в интернет-продажах и вообще в продажах очень важно все время тестировать и сравнивать разные варианты ваших объявлений, ваших рекламных материалов. Все, все, все тестируем. Все страницы на сайте. Особенно это касается продающих страниц. То есть те посадочные страницы, куда вы приводите людей из контекстной рекламы, из поисковой оптимизации. Изнутри сайта, то есть те страницы, где вы хотите, чтобы они выполнили какое-то целевое действие. Обязательно настраиваем так называемое ab сплит-тестирование. То есть вы делаете как минимум две версии, две версии этой страницы и отслежив... вставляется специальный скрипт, при помощи которого происходит отслеживание, какой вариант лучше, какой вариант хуже. Используйте эти техники. Внизу есть формочка «Введите ваше имя и email». Вам будет приходить еще множество дополнительно интересных уроков по раскрутке сайта и по интернет-бизнесу.